Всем привет! Вы на канале Саплей. Сегодня мы играем на карте Виллу Street на сложности профи. Ищем новых призраков. У меня сейчас проходит небольшой такой челлендж. Лично для меня поймать всех призраков, которых... которых я не ловил. Ну, точнее, я, может быть, и всех ловил, но... Пока мы что с коллекцией... Мало еще, но мы идем к тому, чтобы поймать всех призраков Скоро будет на канале, получается, у нас 24 ролика по призракам а, И у нас сегодня Дэнил Марш Сбежать, остановить при призрака при помощи... Вот эти два не выполняются вроде вместе, это плохо а, В принципе, поехали Берем фонарик, ЕМП И термометр Щиток у нас получается в подвале. Идет снег. Снег это... Не очень хорошо. У меня, кстати, в коллекции даже нет еще карт Таро. Ого. Так сразу. Здравствуйте. Нифига себе. Блин, знаете, что я подумал? 5 mp 5 Сейчас, сейчас, сейчас прям, вот прям... Не отходя отказ, мы сейчас быстренько чекнем ему отпечатки, если он. Если я успею. Ну, я, наверное, не успею, они там держатся, наверное, очень мало. Апай, беги. Ты не понимаешь, что ли, что мы от этого. Так, он очень активный, поэтому я думаю, надо быстрее включить свет. Одна улика у нас есть, и МП-5 он быстро выдал. Все остальные ждем. У нас э, пентаграмма. Включаем быстренько свет. Ждем, пока прогреется дом. Параллельно смотрим кость. Смотрим кость в подвале. Мне желательно бы там, конечно, свет везде выключать. Так, сейчас мы здесь посмотрим кость. Так, здесь нету ничего. Здесь мы выключим свет, чтобы нам щитки не вырубило. Потом наверху. А то бегать в подвал. Щитки вырубать, конечно, такое себе. Ну, в принципе, в подвале я ничего не нашел. Это что? А! у нас здесь прям возле входа это ж хорошо так, э -э так кинем сюда мухом так это котик там лежал это не есть случайно у нас кружка тут валяется э -э давайте-ка мы закроем двери сейчас принесем все остальное Он в этой комнате тусуется За просмотром своих любимых шоу Так, у нас тут не особо сильно просел Это хорошо Но призрак очень активный Это мне нравится Ох Сколько призрачных огоньков Итак, смотрим быстренько мы Я понял Но он здесь Призрачного огонька. Мы не на. А хре. Охри... Это, это полторке есть. Вы видели, как он шмальнул? Ты молодой? Ты молодой. <звук> Две улики есть. Так, кидаем ему еще книжку. А, выходим из дома, ставим быстренько МП5, радиоприемник. А, нет! Возможно, это дух. Кстати, дух тоже метает очень хорошо. А у духа что у нас еще? Записи в блокноте. Блокнотик мы еще не положили, конечно. А, не, положили. Все, все у нас хорошо. Блокнотик положили, фотик взяли, клей взяли. А, сфоткать нужно будет его. Все, прикиньте, если он распишется сразу. Камера же у меня здесь. <прикования> Ох. Я надеюсь, что-то сфоткал. Можно посмотреть? <свист> <свист> <свист> а -а -а -ай, конечно, да. Весело, весело, да. Давай минус, да, и все. И мы пойдем домой. Дверь открыл. Давайте быстренько чекнем следы. Ну, следов нету, это понятно. А... Ну я уже. Так где. Ой-ой-ой. Это было страшно. Ладно. Не теряем времени, как говорится, идем искать кость. Пусть он там пока взаимодействует, пытается расписаться. А мы поищем кость. Так, здесь кости у нас нету, нету. <гум��> Не вижу кость. Здесь кости у нас нету Свет выключу А вот на кость. Собираем Идем быстренько в подвальчик Ну там просто все швыряет Хороший призрак Мне нравится <cât1> Люблю активных призраков Я думаю это дух а ну, кто еще? Ми мираж. Ну, на миража мы проверим, конечно. А, -а, а, это лазерный проектор. Это мираж. Ого. Так, ну мы ничего не пофоткаем, получается. Потому что мираж, он... Не даст никаких... Так скажем, следов на соли. Что мы можем пофоткать у него, интересно? Да ничего особенного. Может, только взаимодействие попробовать. благовония ну, можем его обкурить сейчас сразу. сразу Ой. Сейчас мы его обкурим там. Сбежать мы сбежим. Сфоткать его сможем на Пентаграмме. На, на, на, нюхай, нюхай, нюхай, нюхай так мы его обкурили Свет свету нам вырубил э -э фотик можно пожалуйста попробуем блин то что в темноте это очень плохо и у меня очень маленький процент рассудка все таки не мог посередине мираж штуку активный что ли Короче, ну мы определили, что это мираж Но я еще покажу лайфхак Он не наступает в соль И соль для него Оказывает очень губительное действие Поэтому, ну я еще просто показать Что я сейчас кучик насыплю И он даже не будет наступать Я, я, я и хотел эту проверку сделать Но видите, как улику быстренько выдумал. Где фотик? Крест. Блин. Я что, фотик потерял? Или я его в машину унес? Да нет, бред. Ладно. А. На улицу вынес. Дай нам знак. Дай нам знак. Ну на два балла сводку Открой дверь. Open the door. Ой, очень долго в темноте находимся. Я, короче, боюсь, что Очень сильно боюсь, что он может начать охоту и игнорируя крест. Ну, нам в принципе не надо, нам просто распятие избежать, пока он находится. Можно в принципе поискать нычки. По фоткам я не знаю, что мы еще можем сфотографировать. А по поводу нычек здесь у нас нычек нету. Пусть он там бегает. Так, там у нас нычки тоже нету. Да, нычки здесь нету. Блин, а нычек вообще нету, получается. И здесь нету нычек. И там нету нычек. Я не понял. А мы как будем убегать от него? Но. Ладно. Допустим. Дверь потрогал. Быстро фотик. Фотик, фотик, фотик, фотик, фотик. Оно движется сама по себе. Так, крест он еще не съел. Ну фотки, конечно, я говорю, фотки с миражом очень сложно сделать. Потому что соль не будет наступать. А зачем я убегаю? Я хотел фотик взять. Я хотел взять фотик. Пойти в подвал... Зажечь пентаграммку, сфотографировать его, обкурить избежать. Как вам такая идея? Но перед этим, конечно, я подготовлю себе пути отхода. Ну, Мираж такой легкий попался, получается. Бывает, что Миража фиг определишь, а тут прям такой какой-то пассивненький пиражик. Сейчас мы кинем мне благовоние в комнату, в ту, в которой я буду сидеть. А Мираж, он может же еще как-то перемещаться. Кинем сюда одну. Эту из рук мы уже не выпускаем, потому что будет очень опасно. Сейчас мы спустимся вниз, положим туда... Так, рез же не сгорел, еще не сгорел. Положим туда фотик. Или как правильно? Кладем. Я думаю, что... лежит. А, нам что нужно будет сделать? Нам нужно будет его зажечь. Один раз сфоткать. Но он может охоту и раньше начать. А, нам нужно его, короче... Ну, я не знаю, по фоткам. Что насчет фотографии, но... Я сам запутался в своих действиях. Отмена. Не получилось.